Ребята, всем привет, с вами Димас, вы на канале Кукс Брат Хукс, также с нами вся Банда Антон. Сегодня у нас жарко, вообще на солнце плюс 51, и мы решили снять хороший напиток, такой тонизирующий, э, или кто-то его называет чай, все по-разному, ну, хороший напиток, и это иван-чай. Вот так он растет, смотрите, прекрасное растение, такое полукустарник, как и чай, в принципе. И сейчас покажем чуть-чуть, как мы его собираем, как мы его ферментируем и сушим, в каких условиях, ну как мы это делаем. Мы не поехали в лес никуда, решили его зайти, тут у нас за деревней небольшая полянка, где он произрастает, в принципе он растет везде, он достаточно такой распространенный. И сейчас я покажу, как мы собираем его, ну так в принципе все собирают, просто берете, вот где заканчивается цвет, зажимаете и вот так обдираете. У вас получаются листочки и голый вот как бы ствол куста. Листочки не идут. Кто-то и пьет с листочками, но мы не пьем с листочками. Ой, с, цветом, с цветом только листочек. И все пакет собираете в обычный. Вот таким движением все собирается. Все просто достаточно. Вот, набиваем полный пакет. Ну, обычно мы большие пакеты, такие сахарные, из-под песка, 50-килограммовые, набиваем полностью. Ну что, я приступлю к сбору дальнейшему чая и уже перейдем в другую локацию. небольшой привал случился с оператором мы отдыхаем вот забрали небольшой пакетик чая вот так он выглядит листочки вот чтобы показать на видео вам как мы ферментируем его так что много не собрали пойдем сейчас дойдем до дома и уже его помнем немножко в процессе я иду тоже разными способами он уминается. И сейчас э, закрутим его, в сутки полежит, завтра уже прокрутим через мясорубку и сушить будем. Кровало положили, достаточно будет. И вот так кошку посади, и она будет мять, да? Будешь мять? Ну что, вот смотрите, у нас прошло почти сутки прошли. Такой чай у нас стал. Слабенько, конечно, он ферментировался. Мы умяли мяли но так надо еще сильней. Ну, как бы не беда, мы все равно будем прокручивать. Вот, мы немножко уже начали наши испытания. Вот, советская миса-рубка у нас ручная. Кто не знает, увидит и в шоке будет. Так закладываем. И крутим. Если есть у кого-то электрон, электрическая, пожалуйста, используйте. Такой обычный вот такой. Ну, прикручивается к столу. Сейчас сразу понимает, как еду мясо. На. Пельмени домашнем. Можно сеточку потолще взять, кстати. Мы взяли тонкую сеточку. Ну, смотрите, ребята, такие гранулы у нас получились довольно-таки симпатичные. Опытные ферментаторы сказали нам, что мы мало подержали сутки, надо двое-трое держать суток, чтобы переферментировался. Вот, мы сделаем два способа. Вот, один, один подносик мы положим просто на солнце, и он будет сохнуть можно такой в полутень положить, даже лучше будет, чем на солнце. На солнце очень быстро пересохнет. И одну, один поднос мы положим у нашу еще одну чудо-печь. Этой печи больше лет, чем мне, наверное. Всем взятым нашей банды. Но Она работает. И мы используем ее для сушки всего, все, что можно. Ну, смотрите, ребят, вот у нас чудо-печка наша. Мы просто ставим вот сюда. Мы ее включили. У нас дверка открытая. И периодически смотрим вытаскиваем немножко остынет она и опять убираем и до такого вот коричневатого состояния она вот там часик полтора у нас будет держаться если закроете то все сгорит. ну нужно чтобы вот лишняя влага она выходила отсюда. и как бы если у вас какой-то там суперкондитомат, ну тоже следите там, поставьте таймер. Ну, такой должен быть Чневатый вид. вы как бы это все поймете, он высохнет. вот. и также вот еще один поднос. мы просто убираем, ставим его, ставим на солнышко. Либо, либо в полутень какой-то тоже время от времени убирайте он не станет таки коричневый естественно просто будет сухой зеленый такой вот гранула высохнут ну все зависит от солнца там если у вас как у нас сейчас плюс 30 вот даже больше на солнце за день я думаю в принципе все высохнет у вас сами поймете он будет такая разлетаться уже все высохнет периодически его стряхивайте помешивайте ну, как бы все, и можно сразу пить его. Единственное главное, что у вас, если есть момент такой, подержать, поферментировать в пакете вот салофановом, лучший пластик подходит к этому подольше. Э -э, трое суток. Мы как бы не стали держать, э -э, мы просто сутки подержали. Ну, как бы, ну, без обмана, все хорошо. Он такой же вкусный получится, просто не такой ферментированный, не с такой вот, ну, более свежий будет, не будет, у него такой гнилой вот такой вот чайный э, травяной вкус чаек у нас подсох небольшие гранулы есть присутствуют ну так он размалывался уже где-то немножко даже у нас подгорел видите тут, да, такой пригар это как все зависит от вашей печи но как бы сами видели в какой мы сушим как бы самое главное можно на солнце сушить это все аромат потрясающий такой травяной кто, кто кому нравятся травы тот знает Этот горелку кинем тоже чтобы у нас получилось сделаем покрепче и вон чай есть такие свойства реведические они очень много заваривают и потом входят в транс завариваем Крепенький. А, вообще не рекомендуется очень сильно пить горячим. Иван чай должен подостыть немножко. Его можно также сделать, э -э заварить и остудить, и пить в холодном виде в жару. Такая сейчас вот на территории постсоветского пространства у нас находится не только. Вот вы заварили. Крепкий, не крепкий. Кому больше нравится, и пьете тонизирующий вам вот такой напиток. Буквально 2-3 минуты настоится. 5 остынет и мы будем пробовать наш чаек, что получилось и чай. подождали мы с оператором заварился красивый такой получился цвет также можете его не, сильно не ферментировать имею ввиду не не делать вот коричневым, не печь не запекать, просто высушить у вас получится как бы более зеленый он это на солнце лучше делать мы делали это в печи это все от вашего вкуса зависит какой вы любите. Ну, так что пробуем. Без сахара, без всего. Очень вкусный. Такой ну, не чай, а напиток получается. Травяной. Он тонизирующий. Кто-то говорит, он слабит. Но все возможно. Это все зависит от желудка. Мы пьем его всегда. как бы И при этом никакого дискомфорта не ощущаем. Иван-чай полезная вещь. Не ленитесь, я думаю, что у вас э, в округе э, вашей растет где-то Иванча, если вы находитесь на даче, то видели, как он выглядит, если кто не знал. Но ну, я думаю, очень многие сейчас знают. Также он продается сейчас в магазинах, уже в аптеках это все распространено. Ну, может быть, не тот вкус, сбор, там еще что-то. Здесь просто вот пришли капушки, собрали, посушили на солнце, либо в печи, как вам больше нравится. Показали вам сегодня свой способ приготовления вкусного и напитка под названием иман чай с вас подписка кто, кому интересно ставьте лайки также дизлайки пишите обязательно комментарии как вы делаете или что-то будет там подобное еще какие-то у вас там зверобой или еще какие-то травы там завариваете ну, вот полезные вещи травы это очень хорошо для организма с вами был Димас, вся банда оператор как всегда всем пока пока увидимся на нашем канале